Всем привет, вы на канале Drops Easy и сегодня будем рассматривать такой проект как Velfin Protocol и так как утверждает сама компания это лучший протокол автостейкинга и автокомпаудинга в криптомире. На сайте опубликована белая бумага, где вы можете и обязаны даже перейти и ознакомиться со всеми нюансами, факторами с технической частью данного, данной компании, чтобы узнать, как более подробно работает. Итак, Eaufin Protocol – это децентрализованный протокол автостейкинга. Трансформирую также DeFi с помощью это Existaking протокол, который обеспечивает самые высокие в отрасли фиксированные API, перебазирование вознаграждений каждые 10 минут и простую систему «Покупай, держи, зарабатывай», которая увеличивает ваш портфель в вашем кошельке. Как утверждает сама компания, процент годовой API составляет 480 419, что довольно-таки огромный процент. Значит, есть тут очень-очень высокие риски, чтобы вообще потерять свои средства. Уже готовое приложение, где мы можем перейти, подключить, подключить свой кошелек и посмотреть, как работает данная компания, как приложение, как это действительно на самом деле работает. Все держатели и награждаются автоматическими сложными процентами, которые выплачиваются каждые 10 минут. По словам самой компании, при инвестировании в 1000 долларов США вы можете заработать до 4 миллионов восемьсот четырех тысяч сто девяносто тысяч долларов США в год. Это при учете 480 тысяч 419 процентов годовой. Сама экономика данного проекта ⁇ это токены, построенные на сети блокчейн BIP20, то есть Binance Smart Chain, с эластичным запасом, который вознаграждает держателей с использованием формулы положительного ребейза. Это автоматический LP, 4% торговых комиссий возвращаются в ликвидность, обеспечивая увеличение залоговой стоимости. Это безрисковая стоимость. 5% торговых сборов перенаправляются на страховку Эуфин, которая помогает поддерживать и поддерживать вознаграждение за стейки, обеспечиваемые положительными прибазами. И половиной 2,5% покупки и 4,5% продаж поступают непосредственно в казну, которая поддерживает страхование токенов Эуфин. Если вы смотрели мой прошлый обзор, то вы, наверное, заметили, что практически все тут одинаково так что делайте свои финансовые решения только после своего технического анализа это не финансовая рекомендация а простой обзор на данную компанию также на сайте опубликованы социальные сети где вы можете задать свои вопросы и получите сразу на них ответы ну а на этом мы обзор закончим